приветствую мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донского. сегодня такой необычный стандарт видео да нестандартное абсолютно я записываю вот с камеры GoPro вы меня видите я вам сейчас покажу нечто интересное речь будет идти о мыле в нашей семье мы обычно пользуемся только мылами Ariflame давно уже много лет и как-то случайно к нам попал кусочек вот такого мыла честно говоря кто-то подарил но я даже на него не обратила внимания. оно лежало-лежало я думаю дарить я чуже, чужестранное мыло никому не буду поэтому использую его сама и мы его положили на кухне у себя на кухне ребят если бы мы потом случайно не посмотрели через интернет сколько оно стоит этого видео бы не было оно стоит на сайте 720 рублей у меня вот просто шок обычный да, кусочек мыла 115 грамм uh, у него указан богатый состав достаточно богатый тут облепиха алоэ масло чайного дерева витамины и кислоты и минералы мертвого моря и очень пишет что вообще лечебная, лечебная сиборею и зуд убирает честно я им пропользовалась уже почти две недели мы его положили просто на кухне, чтобы руки мыть. Вот так оно выглядит практически с первого дня. То есть мыло растрескалось. Естественно, оно не лежит в воде. Я всегда слежу, чтобы в мылице был порядок. Оно не лежит в воде. Ребят, 720 рублей вот такой внешний вид. Пахнет похоже на хозяйственное мыло. То есть никакого вот чудесного чуда я не заметила. Просто когда мы увидели, что оно такую форму приобрело, стало интересно, сколько же стоит это мыло. Все-таки оно достаточно красиво упаковано в такой красивой коробке. Ну, надеюсь, что его <с> как-то да, кто-то хотя бы оценил. И для сравнения, вот мыла Арифлейм. Мыла, мыла. Мыла Арифлейм. Честно, не могу ошибаться, как правильно говорить. Это персик с персиком, мыло ладошки а второе сейчас посмотрим с вами как называется правильно то есть вот оно мыло ладочки с ароматом персика я его очень люблю прекрасно мылится пенка легкая нежная ручки такие мягкие ухоженные стоит 60 рублей 60 всего на всего второе мыло пляжи Калифорнии. вот кусочек тоже достаточно сильно измылен и стоит всего 59 рублей цена каталога соответственно если у вас есть скидка, скидка консультанта то у вас будет цена еще меньше кстати если у вас еще не оформлен дисконт в oriflame чтобы получать на всю продукцию скидку 20% и участвовать во внутренних акциях распродажах получать подарки вы можете заполнить заявку прямо под этим видео или написать мне я вам помогу и буду вам помогать во всем научу как правильно все делать и отвечу на все ваши вопросы Итак, <свы> выбор конечно всегда за вами но вот захотелось поделиться такой информацией я думаю что буду периодически записывать ролики такие сравнительные чтобы показывать разницу между продукцией oriflame и другой продукцией, которой на рынке очень-очень много всего доброго вам пока-пока